привет друзья Я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас с вами будет выпуск мы идем сейлить на Сан-Блас. когда-то мы это уже делали но так как это акватория очень прикольная красивые места девственная природа мы решили туда сходить еще раз вообще мы там уже были неоднократно так вот об этом будет сегодня наш выпуск готовы погнали Но до того, как мы туда отправимся, давайте я вам расскажу про индейцев Центральной Америки и про эту всю акваторию. Гунаяла – это официальное текущее название той акватории, в которую мы идем. Находится она в Атлантическом океане на севере и граничит с Колумбией. Эта акватория, вернее, эта территория, она не совсем Панама, хотя там работают все панамские законы, но она имеет автономию гуны. Это этнические индейцы Центральной Америки, которые здесь жили испокон веков. И так как и много лет назад гуны занимаются тем что они ловят рыбу занимаются торговлей и естественно сейчас туризм то есть э, туристы приезжают и покупают различные сувениры сувениры здесь скажем так, достаточно примитивные, но э, первое это бисер, то есть они просто бисер наплетают на э, веревочку и создают узоры, это то, что этнически они носили и сейчас они это также носят, и это не туристический аттракцион, то есть они также одеваются, как много-много лет назад и используют эти аксессуары, как и много-много лет назад. Также есть один из видов деятельности, называется Молос, то есть это такая аппликация из тканей, и они из различных тканей набирают рисунок, очень красивая штука. Вот вы сейчас можете посмотреть, как это выглядит, то есть для каких-то там своих целей, как для сувениров, как подставку под ноутбук, можно вполне себе спокойно использовать, либо как для кухонных столов, ну в общем на что хватает фантазии. В 1600 году та территория, на которой они жили, является на данный момент территорией Колумбии. То есть это было немножечко в сторону. Итак, 1600 год. Адмирал Васка Нуньес де Бальбоа, это человек, который, кстати, первый перешел с Атлантики на Тихоокеанскую сторону и увидел Тихий океан, поэтому он считается отцом Панамы. В общем... Адмирал Васкес Нуньес де Бальбоа, кстати, которому здесь отрубили голову э, как раз в Гунаяле, э, начинают активное действие по захвату территории. Итак. Бедные индейцы Центральной Америки вынуждены бежать, и они меняют свое место жительства. Если раньше они там жили в Колумбии, они переходят в Дарьен. В общем, это с годами происходит вот такое вот движение. Санблас, Кунаяла, Гунаяла. Как же правильно? Официальное название, которое было принято относительно недавно, по-моему, в 2012 году, Говорит о том, что сейчас единственное официальное название этой территории – это Гуна-Яла. Пишется через G – гольф. Но некоторые люди называют Куна-Яла. Куна – это язык, на котором разговаривают гуны. Вероятно, так раньше назывались эти этнические индейцы, но... Я думаю, что просто в языке, на котором они изначально говорили, был звук какой-то между G и K, поэтому кто как услышал, так и говорил. Также ранее Гуна Яла была известна как «Сан Блас». То есть, э, если раньше Гунаяла, Кунаяла, Санблас, это все так периодически перемешивалось, то сейчас одно единственное название – это Гунаяла. Итак, Гунаяла обозначает земля гунов, либо же имеет более узкое название – это горы гунов. Но так как раньше э, гуны жили в горах. И жили на основном материке то есть поэтому горы гунов это как раз гуна яла но со временем где-то 1800 году индейцы начали перебираться на острова потому что во-первых малярия во вторых в горах здесь очень много змей в третьих доступ с земли колонизаторов в общем получилось так что индейцы переехали и начали свою жизнь на острове островах и стали островной нацией. Но какая-то часть их до сих пор живет на основном материке, на основной земле. До 1905 года Панама была частью Колумбии И в 1870 году был подписан акт, который говорит о том, что гуны имеют свой этнос, который э, не игнорируется властями. Но после отделения Панамы от Колумбии, естественно, этот акт все заигнорили и вели себя недостаточно корректно, что привело к тому, что в 1920 году Гуны подняли восстание, наваляли пендулей панамским властям и получили некоторую автономию. Кстати, автономное правительство Кунаяла было сформировано в 1953 году, то есть это достаточно свежее образование в рамках Панамы. Так вот, в 1920-х годах, когда была здесь революция, игуны получили автономию, у них был свой исторический флаг. Э, такой он со свастикой, то есть он, правда, к этой свастики не имеет никакого отношения, которая была всем известная, но тем не менее этот знак солнца, круговорота, всего в природе, он был на флаге Гунов. И со временем они решили сделать, вот после Второй мировой войны, уйти от этого знака, и они сделали новый флаг, который обозначает реюнион, объединение. Но э, здесь на данный момент индейцы используют два, то есть один как официальный э, гунаяла, и второй, который исторически сложился, вот этот со свастикой. То есть, если вы видите два флага, то это абсолютно нормально, что гуны используют эти два флага, и яхтсмены вешают обычно эти тоже два флага. Ну, я думаю, что история Панамы интересная, но, наверное, на этом мы ее и закончим. А сейчас мы собираемся, тем более к нам приехали друзья, к нам приехали Антон и Оля. Э, ребята, может быть, вы видели их раньше, когда мы ходили в Греции. И вот сейчас мы собираемся. И двигаем на отдых в Гуна яла и там пройдемся по всем-всем-всем островочкам. И у нас очень классный маршрут. Будем там делать много всего прикольного, кушать лобстеров, купаться, охотиться и прочее, прочее. Ну, выходим мы традиционно из Линтон Бэй Марина. Вы уже знаете, где мы стоим. Стоим мы на буе, и выход у нас просто снялись из буя и пошли вперед. Так, ну что, красненьким это Гунаяла, то есть земля Гуна. В Красный крестик это Линтон Бэй. И идем мы туда, где зеленый крестик это наша точка куда мы планируем прийти за один день 45 миль расстояние до нашей зеленой точки то есть выходим мы рано рано утром и заходим уже перед самым закатом. Я хочу зайти так, чтобы мы шли только по светлому. Ну и как обычно, правила нам говорят о том, что нужно посмотреть лоцию. Хотя я уже, конечно же, все знаю. Но вот у нас сейчас мы открываем страничку, на которой есть общая карта. И по ней мы смотрим, куда нам нужно попасть. Идем мы курсом 90 и когда мы заходим ко входу, мы проходим мимо основным материком и островами Чичиме и бросаем якорь на East Lemon Case. Ну Погода у нас будет достаточно простая, может быть иногда будет немного поддувать. Пока сейчас у нас всего лишь для того, чтобы поднять парус, но мы еще не вышли из залива Линтон-Бэй. И вот сейчас мы выходим немножечко подальше и возможно будет немного дуть и у нас будет возможность открыть паруса хотя бы некоторое расстояние. Пройти под парусами, потому что, как вы понимаете, 45 морских миль под мотором идти, ну это ну такая себе радость большая. Ну вот у нас сейчас немножко поддуло, у нас скорость порядка 5 узлов. Нельзя сказать, что это какое-то большое достижение, но тем не менее, немного нам позволяет идти под парусами. И вот вдалеке, где кончается материк... Там видно как раз это точка нашего захода чуть-чуть дальше острова Чичиме. Ну и погодка хорошая солнышко иногда она с землей конечно же поливает но это особенности здесь местного климата потому что большое количество туч большое количество влажности испаряется над горами и вот мы сейчас подходим уже к точке поворота здесь все просто вот наша скорость 4 узла мы поворачиваем сейчас на старборд где-то градусов 30 через несколько миль и вот эти острова которые вы видите спереди это как раз и есть кунаяла. Ну вот, собственно, бросили якорь, стоим. Такая красота у нас вокруг. Сейчас, конечно, уже вечер. Мы стали хорошо. С утра мы нырнем, посмотрим, как мы стоим. Потому что вокруг нас такая красота. Ну что время когда мы ныряем смотрим что под нами находится потому что стоим мы до на достаточно мелкой глубине у нас там около метра под нами может быть полтора под килем то есть стоим мы над рифом и собственно желательно посмотреть как у нас якорь лежит и вот видите сейчас и лодочка у нас обросла кстати здесь есть возможность э, помыть нашу лодку и мы этим воспользуемся но уже в конце как немного походим то есть у нас, вот сейчас вы видите, как раз опускается вниз цепь, и мы стоим на превентере, то есть я его опустил специально вниз, для того, чтобы у нас была возможность для маневров, чем ниже цепь, тем мы ровнее стоим. Вот у нас цепь так красиво разложена по дну, и мы стоим ровненько. О, кстати, вот приезжает Duty Free. Это местные гуны, которые продают молос. Мы у них, кстати, тоже что-то прикупим, потому что, ну, как бы хочу молос, хочу себе там рубашечку. О, группер. О, его не бери руками. Ну, давай. Я его... Готов к этому? Да, да как я вам и говорил ранее гуны занимаются торговлей рыбалкой и вот они нам привозят тут лобстеров мы их сейчас покупаем и будем вечером делать на гриле то есть у нас будет такой ужин их можно здесь конечно же наловить но намного проще если вот не хочется заниматься этим поиском лобстеров. Их можно купить, хотя нельзя сказать, что они здесь сильно дешево. Вот мы купили 4 лобстера. Они нам обошлись в 20 американских долларов. А сейчас давайте я вам покажу, как спускается тузик на воду в одно лицо. Если вы вообще один, тогда нужно в одной руке держать веревку и ее потом стравливать чуть-чуть приподняв. А если вдвоем один человек занимается операцией с тузиком, второй просто поднимает и опускает уже саму веревку. Ну Вот мы купили местный флаг Гунов, то есть это как раз МОЛА, аппликация из тканей, которую они вручную вышивают, очень много работы. И мы его купили для того, чтобы поднять его как гостевой флаг, потому что это правило, такие на лодке под правую краспицу поднимается флаг того региона, куда вы идете. И вот мы его поднимаем, кстати, слева может быть любой флаг. Пришла пора делать нам немного воды потому что у нас 4 человека и вода расходуется достаточно быстро то есть вот ручка это регулировка давления нам нужно держать постоянно опреснитель в зеленой зоне в этом случае он будет варить там от 5-10 до 60 литров потребление его где-то 40 ампер то есть достаточно много, но солнце компенсирует когда вода идет хорошего качества он автоматически ее наливает в бак так, а сейчас с Антоном мы едем по ныряде для того, чтобы наловить чего-нибудь ради интереса. То есть у нас цель это лобстеры, но возможно мы сейчас поймаем что-то еще, потому что здесь есть очень много всего прикольного, что получится подстрелить. И забегая наперед, я вам скажу, что у нас улов такой небольшой сегодня получился. Итак, у нас есть краб которого мы поймали. Вот видите, он пытался убежать. У него теперь две дырки. У этого краба едятся только клешни. То есть вообще такой переводняк, потому что тело у него большое, а все мясо только в лапах. И вот Fish, или здесь ее называют Пезлион Это ядовитая рыба. Это сама отпала. Какой-то краб. Нет, это самое. ненормальный. А самотулоч так и ничего не будет. А это вот так, смотри. Так, очень важно э, знать то, что у этой рыбы ядовиты только сами э, колючки. То есть, если вы уколетесь вот этой колючкой, вот на ней прямо острие такое с ядом, то, конечно, вы, скорее всего, не умрете, но будет очень больно и очень долго, и у вас будет достаточно долгий процесс восстановления, и это явно не то, что вам нужно на отдыхе. Но если у этой рыбы поотрезать все иголки и их аккуратно повыбрасывать, то это супер мягкая рыба, супер вкусная. Мы ее сейчас вот приготовим, очистим от всяких колючек и от всего. И она у нас будет готова для того, чтобы ее сегодня там, мы придумали, ее сделать в духовке. Тем более эта рыба ⁇ это такой паразит, которого лучше уничтожать. Но немножко короче. Ого, хорошее! Хорошее! И вот сейчас все разъехались, кто нырять, кто купаться, кто ракушки собирать, а я себе налил корону Мичеладу и наслаждаюсь погодой, наслаждаюсь теплым вечерочком. Я собираю ракушки на морском дне, на этих прекрасных островах. Это мой первый такой большой опыт подобного рода экспедиции, когда тает высок, а остается их собирать не на берегу, а под водой, с маской, с трубкой, солнцезащитным на голове и на шее, и офигенное времяпрепровождение. Вот у нас ближе к закату мы начинаем готовить все побросали на гриль и вот оно сейчас приготовится и будет ужин как раз антон занимается чисткой рыбы которую наловили так как мы ее наловили с борта достаточно много то сейчас у нас будет большой ужин с большим количеством разнообразных морских существ а сейчас у нас все Ночевка. С утра рано утром поднимаем якорь и выходим в следующую точку на следующие острова Гуна-Яла. Ну что, друзья, этот выпуск подошел к концу. А в следующем выпуске мы вам также будем рассказывать о путешествии по земле гунов, про гуна Яла. Начнем ее уже со следующей точки, куда мы перейдем. То есть у нас будет несколько выпусков и разные локации, о которых мы будем рассказывать и показывать на карте. Поэтому не забываем подписываться на канал, проверяем колокольчик и если вы это сделаете, вы не пропустите следующего выпуска про гуна Яла, про эту интересную акваторию и территорию этнических индейцев подписка лайк комментарий обязательно это продвигает наш канал и до встречи и до встречи в следующем выпуске пока